Сейчас мы разберем задачу, которая будет на чемпионате России по спорту 2016 года. Называется сумма в клетках. Это задача второго тура. В чем за суть задачи? У нас есть ряд чисел, в данном случае 5. Их необходимо расставить в сетки так, чтобы они не касались друг друга даже углом, как вы видим. И при этом каждое число равно сумме двух чисел, стоящих с... С краю сетки в соответствующем ряду и столбцы. Например, вот это 5, это сумма 2 и 3, 9 это сумма 5 и 4. Ну и также цифры в, в рядах и столбцах не повторяются. Задача была предложена Ольгой Леонтьевой на марафоне, 24-6 марафоне, который недавно прошел, и мы разберем одну из этих задач. Здесь у нас сетка 7 на 7, соответственно 7 чисел надо расставить, ну и задающие числа. С чего можно начать? Ну Стоит заметить, что не все возможные пересечения, допустим, например, эта клетка, здесь стоит 7,4, не может быть занята, потому что здесь должно быть число 11, которое отсутствует в нашем списке. Поэтому можно спокойно эту клетку закрасить, чтобы число не ставить. Аналогично, здесь не может быть пятерки, здесь не может быть десятки, здесь не может быть семерки. Для этого ряда пятерки быть не может, тройки тоже, Семерки быть не может, двойки быть не может. 8 и 6 допустимы. В этом ряду у нас опять же пропадают число, недопустимые числа 11, 10, 13, 14. В этом ряду недопустимы 7, 5, 10. В этом ряду у нас недопустимы... 7, 11, 10. В этом ряду 6 может быть, 5 быть не может, 3 быть не может и 7 быть не может. В этом ряду не может быть 11, 13, 7, 10. Ну что ж, у нас закрасило довольно много клеток. Что можно еще заметить? При в этом ряду должно стоять число, которое не касается. Ну, где-то в, в одной из этих трех трех клеток, которое не касается углом другого числа. Значит, здесь числа быть не может. Мы тоже можем закрасить. Аналогично, при в этом столбце. Здесь у нас три подряд клетки стоят, которые должны быть одно из этих число, значит, здесь числа быть не может. Теперь в этом столбце забралось всего две клетки, значит, здесь числа быть не может. Теперь из этих, в этом столбце у нас две размноженные клетки. Здесь, их касаться никто не может, здесь, здесь пусто. Теперь в этом ряду у нас опять же две клетки. Значит здесь и здесь чисел нет. может попытаться найти еще такие аналогичные места. Можно заметить, например, что теперь мы вычеркнули довольно много клеток. И число 4 можно собрать таким образом. Либо это 3 плюс 1, либо 2 плюс 2. Здесь 3 плюс 1 быть не может. 2 плюс 2 быть не может здесь. Значит, это может быть только 1 плюс 3 вот в этой клетке. Смело ставим свою четверку, а соседние с ней клетки закрашиваем, так как здесь числа быть не может. В этом ряду у нас уже есть одно число, опять же, больше чисел нет. Ну и можно вычеркнуть четверку из списка. В этом ряду у нас семерка осталась только здесь, дает в сумме с двойкой девятку. Опять же, одну из девяток можно вычеркнуть. Ну и в двойке здесь Закрашиваться, потому что толпсы больше быть не может. Теперь у этой четверки только здесь восьмерка стоит, потому что в этом ряду больше клеток нет. А эти две клетки можно вычеркнуть. Ну, осталось совсем немного. Можно заметить, что число 12 теперь может быть образовано только как 6 плюс 6 вот здесь. Потому что 7,5 вот этой клетки, 7,5 вот эта клетка выпали. Значит, эта клетка черная. Это тоже черное, так как в этом ряду уже число есть. Осталось в этом ряду поставить девятку. Здесь черная клетка. Здесь у нас шестерка. И здесь восьмерка. Задача решена.